Как начать бегать? Привет, друзья! На связи Сорняк Александр и в этом видео поговорим о том, как начать бегать. Прежде чем я перейду к теме, подписывайся на канал, смотри видео до конца. В конце я расскажу, как получить полезный ценный бонус. Как же все-таки начать бегать? Все очень просто. Я сейчас расскажу тебе несколько простых советов, на что стоит обращать внимание для того, чтобы начать бегать. И если ты начнешь, то чтобы не просто начать бегать, а чтобы это продолжалось длительное время и вошло в привычку. Кстати говоря о привычках, что бег это привычка. И привычка, которая требует длительного повторения и закрепления. Ты скорее всего слышал, что привычки формируются 21 день. Вот есть привычки, которые формируются быстрее, есть привычки, которые формируются дольше. Вот, э, лично я считаю, что бегать это та привычка, которая формируется дольше. И обязательно здесь нужна подпитка мотивации. То есть ты четко должен понимать, для чего тебе бег. Если ты знаешь, для чего тебе бег, то, скорее всего, ты будешь продолжать бегать. Если у тебя нет четкого понимания, зачем это тебе, то с большой вероятностью через какое-то время ты там, свою беговую форму отложишь на полку и твои кроссовки будут просто стоять, ждать лучших времен. Поэтому четко пойми для себя, зачем это тебе. В чем польза бега и для чего бегать, в принципе, я расскажу в другом видео. Его ты сможешь найти в описании под этим роликом. Итак, как же все-таки начать бегать? Самое главное, это выработать привычку. То, что я уже сказал, нужно понять, зачем, тебе, зачем это тебе, и делать это регулярно. Второй очень важный момент, на котором очень много людей прокалывается в любых начинаниях. В любых начинаниях. Это то, что все нужно делать постепенно. Все нужно начинать постепенненько. То есть, если ты принял решение бегать, ты решил, все, завтра утром или вечером я поднимаюсь и бегу. я одеваешься, выходишь и бежишь, бежишь, бежишь, бежишь до тех пор, пока у тебя уже не потемнело в глазах. И ты в конечном итоге доволен целой прибегаешь домой. Оп, я пробежал. Наступает следующий день, у тебя нереальная гриппатура. Ты проклинаешь свою вчерашнюю пробежку и, скорее всего, решаешь, что бег это не для тебя. Все почему? Потому что все нужно делать постепенно. Как я уже говорил, привычка. бег это привычка и мозг. Мозгу необходимо нашему организму, в основном мозгу, необходимо какое-то время для того, чтобы эту привычку сформировать. Как формируется привычка? На такой метафоре ä, объясню принцип работы мозга, что в мозгу есть нейроны. И вот эти нейроны, они вот как бы проделывают себе путь. Когда ты выполняешь какое-то привычное действие, то нейрон в голове проделывает путь. То есть он как бы совершает какой-то вот у него маршрут происходит. А в тех делах, в которых у нас уже выработаны привычки, нейроны проложили себе путь и по этому пути просто себе циркулируют. То есть там не возникает никаких усилий. Когда ты начинаешь выполнять какое-нибудь новое действие, вот этому нейрону нужно прокладывать себе новый путь. Вот представь, что тебе нужно пройти через заросли кустов. Вот приблизительно то же самое происходит с нейроном. Он прокладывает в мозгу себе новый путь. И чем чаще ты будешь ходить через эти заросли кустов, тем, соответственно, дорожка, по которой ты будешь ходить, она будет становиться легче и свободнее, потому что ты ее протаптываешь. Ровно то же самое происходит у нас в мозгу. Именно поэтому так тяжело начинать что-то новое, вырабатывать какие-то новые привычки. Но чем чаще ты это делаешь, тем легче у тебя это будет получаться. Я открою секрет, что бегать три раза в неделю намного легче, чем бегать один раз в неделю. Но бегать один раз в неделю лучше, чем не бегать. Когда э, формируется некое новое действие или новая привычка, мозг очень э, жестко реагирует на какие-то контрастные изменения. Как пример тому, возможно такое бывало, или ты где-то видел или слышал, что вот, или ты спишь, и музыка играет на фоне, или звучит телевизор. Если телевизор резко выключает, раз... Ты сразу просыпаешься, или человек просыпается. Если звук убирать постепенно, то человек не замечает. О чем это говорит? Что мозг резко реагирует на жесткие перепады. Соответственно, если ты в первый же день, в первый же день когда принял решение, выбежал и пробежал там нереальную для себя дистанцию, мало того, что у тебя крепатура будет, так для мозга, для организма это будет сумасшедший стресс. Потому что он резко, вот этот резкий перепад, он очень плохо отразится, в принципе, на твоем состоянии, вместо того, чтобы принести пользу. А, в чем фишка? Так же, как и в снижении звука. А, тебе нужно это все делать очень-очень постепенно. Грубо говоря, тебе нужно просто обмануть мозг. Такой пример. Если тебя попросят прыгнуть с высоты в 50 сантиметров. Страшно? Нет, вообще не страшно. А если тебе после, сразу после того, как ты прыгнешь с 50 сантиметров, попросят прыгнуть с 2 метров. Вот с 2 метров уже будет страшно. Хотя, на самом деле, ничего опасного нет, но с двух метров уже разница будет очень ощутимая. Если ты, например, перед прыжком к 2 метрам сделаешь с десяток прыжков, но с меньшей высоты, например, 50 сантиметров, 60 сантиметров, 70 сантиметров, 80 сантиметров, и так постепенно дойдешь до двух метров, то прыжок с двух метров не покажется тебе чем-то особенным. Почему? Потому что мозг привыкает. Грубо говоря, ты обманываешь свой мозг. Ты делаешь незначительные изменения, о которых ты знаешь, но для вот какого-то внутреннего механизма они незначительны и по сути незаметны. Таким образом, ты получаешь все больше и больше и больше, в данном случае нагрузки или расстояние дистанции времени бега, и организм постепенно втягивается и привыкает. Поэтому, повторюсь еще раз: очень важна плавность и постепенность. Если ты собрался бегать, в идеале можешь просто в первый день выйти на улицу и пройтись. Буквально 10 минут по тому маршруту, где ты собираешься бегать. Даже можешь просто не бегать. Тебе изначально важно одеться и выйти на улицу для того, чтобы бегать. На следующий день можешь пробежаться, но бежать немного, бежать минут 5. Потом еще несколько минут пройтись, перед тем, как идти домой. И с каждым следующим днем нужно по чуть-чуть увеличивать нагрузку. Первую неделю ты бегаешь 3 раза в неделю по 5 минут. Медленно. Бежишь так, чтобы ты в процессе бега мог разговаривать. Больше не надо, потому что тогда будет для организма будет существенный стресс. И удовольствия ты от этого никакого не получишь. На следующую неделю можешь добавить уже по 6 минут или по 6,5 минут. Там, на следующую неделю по 7 или по 8 минут. Тоже 3 раза в неделю. После того, как ты дойдешь до 15 или до 20 минут бега, можешь добавить себе еще одну тренировку в неделю, если тебе это будет необходимо. Вот. Поэтому все делаешь постепенно и нагрузку увеличиваешь постепенно. Это крайне важно. Еще один тонкий и важный момент, который нужно учитывать при... в том моменте, когда ты принимаешь решение бегать. Есть такая штука, которая называется прокрастинация. Это простым языком, это откладывание на завтра. Это когда, а, завтра, а, завтра Вот ты хочешь что-то начать делать, и все время вот это переносится на завтра, на потом Ну ладно, завтра начну, ну ладно, завтра начну Здесь есть небольшой секрет, как это все преодолеть Значит, время между твоей подготовкой к бегу и началом бегом должно быть минимально. В идеале советую, что если вы хотите чем-нибудь начать заниматься То время подготовки к началу этого действия должно быть не более 20 секунд Я понимаю, что за 20 секунд одеться сложно но, тем не менее, нужно максимально сократить время сбора на пробежку. То есть, у тебя кроссовки должны стоять в удобном видном месте. Твоя одежда, которую ты будешь одевать утром или вечером, должна быть заранее подготовлена, чтобы ты вот, отложил то, что ты делаешь сейчас, взял вот, максимально быстро все готовое, оделся и вышел. Чем меньше усилий у тебя будет занимать подготовка к пробежке, тем, соответственно, проще будет начать бегать. По большому счету, ты, здесь ты тратишь не столько физическую какую-то энергию или физические свои силы, сколько вот это, оно вот тратит какой-то внутренний ресурс, вот это непривык, нужно вот это встать, вот одеться, переодеться или вот что, чем а, проще этот процесс будет происходить, тем проще будет начать бегать, особенно это будет а, важно в Первые разы, вот когда ты только будешь начинать. Если ты будешь учитывать принцип постепенности и э, избегать прокрастинации, то есть миним, максимально сократишь период э, подготовки к бегу, вот эти два пункта, они уже очень сильно увеличат твои шансы на то, что бег войдет к тебе в привычку и будет приносить тебе радость и удовольствие. Теперь смотри, очень важна разминка и заминка. Обязательно нужно разминаться перед бегом и после бега делать заминку. Элементарные упражнения, но они существенно помогут тебе и твоему организму восстанавливаться после нагрузок. Как это правильно делать, ты сможешь найти в видео на моем канале, либо в описании под этим видео. Итак, еще один очень важный момент – это питание. Стоит обратить на него внимание, потому что в процессе, когда ты начинаешь бегать, организм, даже если ты это будешь делать постепенно, он будет испытывать некий минимальный стресс. В связи с этим возрастает нагрузка на организм в целом, на отдельные органы, на отдельные системы организма, и может упасть иммунитет для того, чтобы бег не вылез боком, Обязательно принимай витамины. Принимай витамины и, возможно, какие-нибудь пищевые добавки, которые будут помогать тебе восстанавливаться после бега. Я советую спортивные витамины. И самое простое, что ты можешь использовать в качестве пищевой добавки, это протеин, сывороточный протеин. Еще есть такая вот мотивационная штука, которая помогает, как бы добавляет азартов в свои пробежки. Это дневник тренировок. Если ты будешь записывать количество пробежек, дистанцию, время, то через какое-то время тебе это, да, это будет вызывать определенный азарт. Через какое-то время тебе будет хотеться там, пробежать больше, либо быстрее, либо дольше. И когда ты будешь видеть э, наглядно свои результаты, это будет тебя мотивировать и, возможно, даже вызывать некое э, чувство гордости. Поэтому обязательно фиксирую все пробежки, которые ты делаешь, и время. По большому счету, это все, что необходимо знать для того, чтобы начать бегать. Если кратко подытожить, то начинать плавно, максимально сократить время подготовки к бегу, разминка, разминка перед бегом, дополнительное питание, виды витаминов и, возможно, пищевых каких-то добавок. И в качестве мотиватора это дневник пробежек. По большому счету все. Я надеюсь, что это видео было для тебя полезно. Ставь, пожалуйста, лайк под видео, подписывайся на канал и забирай в описании под видео программу тренировок на первые 4 недели бега. До встречи в новых видео.